Всем привет! Меня зовут Виктория. Я на своем канале хочу рассказать вам про новую нашу куколку. Как и большинство из них, она девочка. Почему-то все хотят девчонок. Скоро мы сделаем и мальчика, я думаю, в ближайшем будущем, потому что одни девчонки несправедливо по отношению к мальчишкам. Ну, я хочу вам показать, как обычно, как она выглядит, что она умеет делать. На мой взгляд, кукла очень милая получилась. Я результатом довольна. Сейчас, значит, сосочка у нее. Не обязательно 0,3, как я обычно говорю. Можно и 3,6 месяцев, 6 и 9 месяцев сосочки продаются, написано на упаковке побольше использовать куколка побольше чем предыдущая покрупнее и вес у нее побольше очень нравятся мне ее волосы они сделаны а, в стиле реализм очень-очень а, аккуратно как у младенца и очень мягкие на ощупь глаза у нее стеклянные карие реснички приклеены бровки, прошиты и проклеены. во рту есть язычок, десна. также кукла может пить и писать у нее функция есть я ее покажу попозже. сейчас мы ее разделим, покажу вам ее со всех сторон. так кукла будет в свободной продаже. выставлена на аукционе, конкретно цены на нее не будет стоять. то есть Выиграет тот, кто даст больше за нее денежек. Я думаю, перед Новым годом кто-то захочет себе сделать такой дорогой подарок. Когда мы ее переодеваем, лучше придерживать головку. Потому что так безопасней. С силиконовыми куклами надо очень аккуратно относиться. Потому что нежный материал, достаточно, особенно аккуратными будьте с пальчиками. Потому что, потянув за руку, если сильно тянуть, может случиться такое, что пальчик оборвется. Это очень будет обидно. Как я уже говорила раньше в своих видео, этой кукле можно давать смесь, состоящую из крахмала и воды. Настоящую смесь детскую давать кукле этой нельзя. В общем, кукла, изготовленная из Акофлекс 30, мягкая, симпатичная куколка. А что еще рассказать? Сейчас посмотрим ее функции, я покажу, как она сзади выглядит. Это тоже важно для потенциального покупателя. Головка у нее поворачивается достаточно гибкая, вот. все ушки, все мягенькое. У нее иногда удивленный вид такой. Вот. Так, давайте ее поверну. Покажу. Сзади выглядит. Так. Опять же. О! Так. Теперь можно показать ее функции. В общем, я пою обычно водичкой. Ну, я, как уже говорила, выше можно использовать такую смесь. Вот. Думаю, вам было видно. Я думаю, что все, что я показала, это было интересно для вас. Подписывайтесь на мой канал, и вы увидите следующие видео. Возможно, это будут куколки с нового молда. Может быть, мальчики или девочки. Ну, я надеюсь, они будут все необычные и интересные. Всего хорошего. До свидания.